Приветствую вас представители знака зодиака и весы Посмотрим сегодня, что вам принесет месяц март Начнется месяц шикарного аспекта Который будет находиться в вашем седьмом доме партнерства И он дословно звучит как аспект удачи, большого счастья, фортуны Ну и может быть связан с... Вступление в какие-то гармоничные отношения. Может быть, вообще шикарные дни для того, чтобы с кем-то знакомиться, для, для торжественных мероприятий, для того, чтобы... Ну, про, просто не сидите дома, выйдите, по, походите где-нибудь. Я думаю, что обязательно можете встретить человека, любовь, Всей вашей жизни. Ну а у кого уже есть любовь, то здесь есть шанс найти какого-то покровителя. А может быть человека, который сможет вам чем-то помочь, например, выступить спонсором по финансовым вопросам. Ну, некая финансовая удача да, ожидает. Также 3 числа перейдет Меркурий в рыбы. Для вас это сфера работы. Работа для вас станет более активной, особенно у кого ну, она связана с поездками, с различными договоренностями, с клиентами, с бумагами. Вот тут, здесь увеличится вот эта активность. Но тут есть некоторые нюансы. Желательно проявлять ну, не, не, не все, не все держать раскрыто. Где-то, может быть, что-то недоговаривать, где-то, может быть, что-то приукрасить, уходить от прямых ответов. Ну, так работает этот Меркурий, хотите вы или нет. Но он всегда дает ну, возможности манипуляции, возможности немножко размывать что-то. Очень хорошо работает для сказочников, для, для поэтов, для тех, кто занят в какой-то творческой деятельностью, по рыбам хорошо, если это, допустим, медицина, если это психология, юридические тоже дела, очень даже вам подойдут. Ну, если кто-то занят в этих сферах, то вам будет немножко, знаете, как побольше клиентуры будет приходить. Теперь с 7 числа давайте посмотрим. Здесь будет два важных события. Одно из них читается как переход Сатурна в рыбы. Он здесь пробудет более двух лет. Глобально на мировые процессы он воздействует как освобождение от чего-то скрытого, тайного. Он хорошо высветляет все темные пятна истории, оправдывает. Он действует по справедливости, восстанавливает справедливость. Ну и может принести много различных изменений в таких сферах, как медицина, как киноиндустрия, фармацевтика, духовная сфера, религия, понятие национальности. Ну, понятно, что то языков может коснуться. Ну а лично для вас это будут какие-то изменения в вашей работе, а также в сфере вашего здоровья. По здоровью обратите внимание, значит, те, у кого есть личные планеты в весах, особенно Луна, ну, Луна Солнце, либо Асцендент, могут быть на этом периоде Такие болезни, которые будет очень сложно идентифицировать. Могут быть нарушения, связанные с обменом веществ, стопы ног, инфекционные заболевания могут повыситься по работе. Ну, по работе я говорила, кроме вот тех обозначенных тем, для всех остальных, а, для тех, кто занят в сфере программного обеспечения, для вас тоже хорошие новости. Во всех остальных сферах, ну, еще сюда хорошо отнесем сферу услуг, если это красота, например, тоже, может, ну, хотя красота в меньшей степени, но все же может быть. Если это продукты питания, особенно алкоголь, тоже подходит. Если это сфера логистики, и это связано с дальними странами, какими-то, да, правильно, перевозами, переездами продуктов, особенно если это что-то связано с жидкостью, тоже хорошо. Ну, основное перечислила. Главное, чтобы вы поняли общую тенденцию. Ну и идем дальше. Да, поскольку это будет полнолуние, то полнолуние для вас может, знать, уже закончить какой-то один этап и начать что-то другое, что-то новое. И это, скорее всего, будет связано с здоровья и работы. 10-11 состоится очень интересный аспект, который теоретически должен вас порадовать. Какие-то удачные решения, связанные с работой или со своим здоровьем, какие-то удачные вложения – дачные поездки, в общем, получение желаемого и очень будут благоприятно складываться взаимоотношения с вашими партнерами, Возможно, знакомства, взаимодействие с людьми издалека. С 14 по 17, особенно 14-15, 16, обратите внимание, крайне напряженные дни. Вообще абсолютно неблагоприятные не для любых контактов за границей для любых поездок за границу вообще все что связано с темой издалека может быть на вас негативно отражаться на вашем здоровье на вашей работе ну, здесь по аспектам что-то похоже на какую-то острую конфликтную ситуацию на какое-то действие которое может вас очень сильно расстроить и это мягко сказано в плюсе то, что Венера уже начинает покидать ну, ваш, вашу партнерскую сферу, она переходит в восьмой дом, просто она является управителем, тельца в тельце она себя чувствует очень вольготно. Она становится здесь такой более ленивой, расслабленной, настроенной на комфорт, на, на, больше, знаете, как на поглощение лучшего из жизни. Это говорит о том, что улучшится материальная сфера ваших партнеров. У них может добавиться к зарплате еще дополнительная денежка также это благоприятное время для тех, кто интересуется своей сексуальной сферы. станете более чувственными раскрепощенными обращаем также еще внимание на 19 число здесь у нас тоже планетки меняют знак и что они меняют они меняют Меркурий переходит в Овен. Ну, буквально быстро. Видите, он за дни сколько там, 17-18 проскочил рыбы и заскочил в овен. И пока он тут скачет, я думаю, что вы будете очень активно коммуницировать, активно общаться с людьми. Благоприятно, эта позиция для тех, кто нуждается в клиентах. К вам. Будут они приходить, будут приходить в постоянных и больших количествах. 21 числа произойдет важное астрологическое событие. Солнце перейдет в знак Овна, а это начало нового года по правилам астрологии. И еще оно и совпадает с новолунием. Что это может означать? том, Что это все сочетание может иметь влияние для всех глобально на весь следующий год до 21 марта. А это говорит о том, что при всем, при всем общем положении будет выделяться один важный аспект. Это сходящийся квадрат к Марсу. То есть продолжается какая-то борьба, продолжается какая-то битва, конфликтные ситуации. Они могут быть еще. И смотрим. Что вам лично он принесет? Ну, здесь у вас идет обновление по партнерской сфере. Ну, только это хорошо, то есть какие-то обновления появятся в вашей жизни, что-то новенькое придет в вашу жизнь. Кто-то, вернее, если говорить о Плутоне, он с 23 числа перейдет в Водолей, перейдет туда до 10 июня. и Затем он снова вернется в Козерог, потом в 2024 году он снова вернется обратно. Но, ну, По-моему, окончательно в конце года он э, войдет уже в Водолей и войдет туда уже надолго, на лет 20 точно. Что он даст? Значит, Во-первых, для вас это сфера любви. Значит, вы войдете в фазу глобальных изменений в сфере жизни ваших детей, ваших развлечений в сфере вашей любви как-то по новому и по качественному будете в дальнейшем уже относиться к этим вещам, но это будет только только заложено начало. 25 числа также Марс перейдет в Рак. Рак для вас это так десятый дом, это карьера. Ну, смотрите, Марс в Раке, он, как правило, работает очень мягко, не конфликтно, Он настроен на заботу, на защищенность. Для него важны родина, семья, близкие. Поэтому вот с такими качествами вам важно и заниматься вашими карьерными вопросами. Именно такая активность, она пойдет вам на пользу плюс 25-26 будут формироваться благоприятные аспекты от Сатурна к Марсу шикарный здесь аспект, еще будет сходящийся к узлам Но я думаю, что тут что-то очень важное судьбоносное, благоприятное произойдет в сфере вашей работы и в сфере вашего здоровья главное соблюдать выдержку выдержку и упорство для достижения целей. Ну и сам по себе конец месяца крайне благоприятен. Здесь интересные возможности вас ожидают значит, по таким сферам. Во-первых, возможно совместные поездки, много коммуникации. К вам будут приходить такие партнеры, которые будут для вас, ну знаете, что-то вам будут давать. Или они будут при положении, при высоком социальном. Ну такие достаточно интересные и важные личности. Будут еще и сами вам друзья набиваться. Ну тенденция такая есть. Получится или нет, потом расскажете. И, и еще, а, вот видите, даже в этот аспект шикарный он продолжает то, точно сходиться. Не только там, когда я сказала, там 26-27, но он и в 29 работает еще. Значит, Венера соединяется с Ураном в восьмом доме, но ну, какие-то неожиданные могут быть приключения или сексуального характера, или же материальные поступления неожиданные аспект очень короткий у кого то проиграется у кого то нет чаще всего проигрывается у тех у кого что то есть какая то личная планетка в земной стихии в знаке земном или в тельце или в козероге или в деве может еще сработать для тех у кого что то есть в воде это в скорпионе в раке или в рыбах какие то благоприятные обстоятельства кратковременные в общем, желаю вам прекрасного месяца. А сейчас для тех, кого интересует более глубокая эзотерическая часть, я хочу задать вопрос картам, с чем будет связано самое главное событие марта для представителей знака Зодиака Весы. знаете, у меня выпала вот друг и букет. Не помню у кого, но у кого-то точно такое же сочетание выпадало. По-моему, у кого-то из водной стихии. И это говорит о том, что или вы... Станете для кого-то, ну, во-первых, это указ, сочетание указывает на важное знакомство, на получение подарков. Возле вас есть человек, которого вы считаете очень близким другом. Этот человек, он может перейти сами в какую-то уже другую, более романтичную фазу отношений. Или появится такой человек, или будут с ним отношения продолжаться. Причем не обязательно, что это может быть человек противоположного пола, это может быть человек и вашего пола. Ну, вот, знаете, некая близкая дружба, общение, взаимопомощь, взаимовыручка. Ну что ж, теперь уже до встречи в следующем месяце. Кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.